Всем привет! Вы на канале НБФитнес и с вами я, Бов Наталья. Сегодня продолжаем заниматься дома. Рубрика «Проблемные зоны» и сегодня прорабатываем мышцы груди. Итак, начинаем. Ставим ноги на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос. Набираем полную грудную клетку. На выдох расслабились. Снова делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся вверх. Выдох. Плечи по кругу назад. Живот втягиваем в себя. Плечи поднимаем как можно выше. Хорошо. Снова делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся вверх. Выдох. Руки в стороны. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Также. Хорошо. Продолжаем. Разводим руки в стороны. Вперед. Стороны. Вперед. Еще два раза. Отлично. И по три. Раз. Два. Три. Вперед. Раз. Два. Три. Вперед. Еще два раза. Хорошо. Себе в одну сторону, к себе в другую. Хорошо, лопаткой тянемся назад, руками вперед. Живот втягиваем в себя. Еще. Четыре. Три. Хорошо, сделали глубокий вдох. Потянулись вверх, на выдох. Раз, славились. И еще раз, вдох. Потянулись вверх, руки в стороны. Сделали вдох, выдох, вдох, вдох. Потянулись в сторону. Еще Хорошо. Делаем глубокий вдох Потянулись вверх и на выдох Расслабились, размяли ноги в одну В другую сторону Для первого упражнения нам нужны гантели легкие Правая нога в упоре, чуть разворачиваемся по диагонали, левая нога впереди. Разводим руки в стороны, локти округлены. Присаживаясь на опорной ноге, руки скрещиваем перед грудью, Невысоко, именно перед грудью, разводим в стороны. Снова присед, вторая рука впереди, разводим в стороны. Делаем это чуть быстрее, 20 раз. И по три раза, раз, два, три, в стороны, раз, два, три, обратите внимание, руку каждый раз меняем, локти направлены в стороны, живот подтянут, еще, хорошо, опускаем руки, плечи по кругу, назад, хорошо, разворот, Левая нога в упоре, правую поставили перед собой. Все то же самое делаем в другую сторону. Выдох, выдох. И по три раза, раз, два, три в стороны. Раз. Каждый раз руку меняем. Хорошо. Еще. Четыре раза также Хорошо. Плечи по кругу. Назад. Делаем шаг в сторону. Разводим руки. Нога-накрест перед собой. Три раза скрещиваем. Снова в сторону. И три раза скрещиваем перед собой. Руки опускаем не сильно вниз, чуть по диагонали. Хорошо скрещиваем, разводим в стороны. И снова раз, два, три, в стороны. Поехали. двадцать раз. Плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И снова. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Хорошо. Руки через стороны. Отталкиваем назад. По диагонали назад. Хорошо. Живот втягиваем. Тянем мышцы груди. Опускаем. И снова. Назад. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону. Снова сделали вдох, потянулись и на выдох, расслабились. Снова размяли ноги в одну, в другую сторону. И еще один подход, все в другой стороне. Упор. На левой ноге, правая перед собой. Разводим руки в стороны, живот подтянут, грудь приподняли. Как будто бы сделали глубокий вдох. Живот втянули, дышим, но грудь не опускаем. И все. Сначала 20 раз. Раза. Стоп. Разворот в другую сторону. Опора на, леву, на правую ногу, левая перед собой. Разводим руки. И снова двадцать раз. Плечи развернуты по три. Раз, два, три. В стороны. Раз, два, три. Снова. Еще четыре раза. Хорошо. Плечи по кругу. Назад. И снова шаг в сторону. На крест. Раз, два, три. В сторону. Раз, два, три. В сторону. Продолжаем. Еще. Помним по диагонали перед собой. Руки сильно напряженные. Живот втянули. Грудь вверх. на пол поднимаемся вверх, плечи по кругу назад сделали вдох потянулись, выдох и еще раз вдох потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону снова вдох, отталкиваем руки по диагонали назад, живот втягиваем в себя по диагонали вниз назад, сделали глубокий вдох, потянулись вверх и на выдох Расслабились. Размяли ноги в одну, а в другую сторону. Для следующего упражнения опускаемся на пол. Берем тяжелый вес. Следующее упражнение выполняем стеной лежа на коврике. Тяжелые гантели в руках, локти разведены в стороны. На два счета выравниваем руки перед собой. На два опускаем вниз. Не забываем дышать. Вдох, выдох. Вдох, выдох Хорошо, и со мною 10 раз еще 20 раз. на себя сверху берем две гантели вместе удерживаем перед собою на выдох выталкиваем вверх вверх на выдох выдох от груди вверх вверх еще выдох выдох продолжаем Хорошо, опускаем снова на живот, хорошо, положили на пол, подышали, расслабились, сделаем вдох грудной клеткой, выдох, еще вдох, выдох, и снова вдох, выдох, хорошо, и еще один подход, берем гантели, удерживаем на весу, и снова 10 раз на два счета, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. продолжаем. еще 20 раз. Живот, берем две гантели вместе и снова выталкиваем от груди локти слегка в стороны на выдох вверх выдох вверх еще 10 И снова положили на пол. Для следующего упражнения развернулись лицом коврику, ставим руки перед собой, колени на ширине плеч, таз опускаем, подворачивая копчик под себя, зажимая ягодицы, живот втягиваем себя. На два счета опускаемся вниз, на два, подъем вверх. Выполняем 10 раз. еще 10 за последним разом остаемся внизу удерживаем положение Хорошо. Собираем ноги вместе Руки перед собой, Делаем прогиб Живот втягиваем Грудью тянемся к коврику Поглубже вниз, вниз Вниз Медленно округленной спиной Поднимаемся Плечи по кругу Назад Сделали вдох Потянулись вверх На выдох Расслабили руки И еще раз Вдох Потянулись вверх На выдох Расслабили руки. И еще один подход. Руки перед собой. Колени на ширине плеч. Стопы скрещены. Живот, ягодицы в себя. И на два. Последним разом остаемся внизу, удерживаем положение. Стоп, хорошо, собираем ноги вместе, руки перед собой, делаем прогиб, живот втягиваем, грудью тянемся к коврику, поглубже вниз, вниз, хорошо, еще удерживаем 4, 3, живот втягиваем, 2, грудью тянемся к коврику, один, медленно, округленной спиной, поднимаемся, вверх, выравниваем спину, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабили руки, и еще раз, вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. Хорошо, на сегодня занятие окончено, всем спасибо, кто был со мной. ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на мой канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми видеть новые видео, всем пока!